Всем привет! С вами Валентин и Володя. И сегодня мы хотим вам показать еще одно упражнение на трицепс плюс пресс и плюс мышцы кора. Собственно, в принципе, в этом упражнении работают почти все мышцы. Очень сложное и называется оно как? Французский жим в упоре лежа. Еще раз погромче. Французский жим в упоре лежа. Это вот чисто так. наше название. Да. Работать будем тоже лесенкой. Начнем от 8. 8, 6, 4, 2. Будем делать сразу друг за другом. Очень сложное упражнение. Новичкам не рекомендую. Травмоопасно. Очень травмоопасно. Надо хорошо размяться. И хотя бы, чтобы вы умели отжаться от пола ну, раз в 40. Тогда уже начинаете данное упражнение прорабатывать. Итак, начнем. Поехали. Мы сейчас бы. Так, два вниз или один? А в два. Мы же в два тогда работали. Восемь шесть четыре два. Легко думаешь? Поверь. Ну я чувствую, что я сделал. В данном упражнении работают не только трицепс, а также мышцы пресса, плечи, предплечья. И чем глубже вы опускаетесь, тем, соответственно, тяжелее делать упражнение. было качественно да вот. у нас и эти качественно были на этом упражнение наше закончено хорошо напрягли трицепс вова и напрягся это дело упражнение трапеция пресс. У меня еще и плечи и даже брови такое сильное упражнение спасибо за внимание с вами был валентин и вова подписывайтесь на канал пока пока